Диетический гуляш из курицы подойдет всем, кто не только борется с лишним весом, но из-за проблем со здоровьем не может есть ничего жареного, острого и очень соленого, и между тем блюдо замечательное. Такой гуляш – пример того, как диетическое блюдо может быть вкусным, вопреки расхожему мнению, что все полезное невкусно. Нежные кусочки курицы в замечательном соусе. Попробуйте и убедитесь сами, если позволяет здоровье и есть желание – можно добавить в готовое блюдо зубчик чеснока. В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. Подготовьте ингредиенты для приготовления гулеша из курицы. Морковь очистите, помойте и натрите на терке, выложите в кастрюлю с толстым дном. Репчатый лук очистите, помойте и мелко нарежьте, добавьте к моркови. Налейте подсолнечное масло и немного воды. Накройте кастрюлю крышкой и тушите овощи до мягкости 15-20 минут. Периодически перемешивайте. Если жидкости будет мало, то налейте еще. Куриное филе помойте и нарежьте небольшими полосками. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. После выложите куриное филе в кастрюлю с луком и морковью. Перемешивая, тушите мясо с овощами 10-12 минут. Посолите по вкусу. Приготовьте соус. В мисочку выложите сметану и томатную пасту. Добавьте муку. Тщательно перемешайте сметану, томатную пасту и муку, чтоб не было комочков. Добавьте соус в кастрюлю с курицей и перемешайте. Если нужно, еще посолите. Тушите курицу в соусе еще 5-6 минут на минимальном огне и выключайте. Диетический гуляш из курицы готов, подавайте с картофельным пюре, кашей. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Теперь о составе нашего блюда. Куриное филе 400 грамм, лук репчатый одна штука, морковь одна штука, сметана 2 столовые ложки. Жирность 10-15%. Томатная паста 1 чайная ложка. Мюка пшеничная 1 чайная ложка. Подсолнечное масло 20 мл. Соль по вкусу. Количество порций 4. Ставим лайк и подписываемся. Ваши отзывы очень важны. Надеюсь на скорую встречу на канале.